Всем привет, друзья. Жинка привет. Мы целы, здоровы. Будем готовить кушать, друзья. Жинка уехала в Могилев. Покупки. Там, сюда дети. Ну, а мы со старшей остались дома. У нас дождь. Такой сильный дождь. Курки выпустили. Курок выпустили. Снега практически нет, как видите. Купили еще одну пачку травы. Идем делать закладку. Это, наверное, уже седьмая к сожалению, упустил момент. Сразу не заложили, траву Не было денежек Сейчас страдаем. Дарекс, он страдает, блин. Ну а, друзья, видите, это вот что произошло за ночь. Поэтому по пачке такое раскладываем. До тех пор будем накладывать это вот. Или раскладывать проманку, пока она не останется. Ну, пока все поедают. Так, по поводу кроликов. Кролики, кролики, что ты лежишь? по скоро рожать. Так, здесь у нас все пока хорошо. 8 штук мы насчитали. Черненькие, папа черненькие, минчанин. Поэтому пока так. Здесь малышей будем сегодня уже отсаживать. Наши серебряхи, да? Так, здесь у нас должен быть вот-вот окрол. -вот как понимаете, он уже шерсть начинает, поэтому вот-вот. Вот, вот. вот. Так, дальше идем. Здесь у нас тоже. Пух начинает вечервать. Вот оно место прячет. Еще не родила, но вот-вот должна была хорошая. Ух ты как. Сейчас крыс уже надевают. Там целые мутанты. Вот, видите, просыпано. Просыпано кого? Ага, здесь мы проводили случку. Поэтому. Они гребли Какие okay. вот монстры. Вот это помесь. Вот это серебро. Вот так. Так. Идем дальше. Дальше у нас здесь такая ситуация. Так. Экспериментальная клетка, как я вам говорил. Одного забрали. Э, девочку забрали. Ох. Ну, страх, короче. Ну, здесь вот так. Мальчик. Серебро. Зацепился мальчик. Ой, хороший отмечание. Мальчик такой пугливый, правда. Но. Мальчик. Это мясо. Здесь у нас э, мясо. Мальчики. Девочек почему-то даже таких забирают. Так, две девочки и белый мясо. Так, там серебро. Девочка бегает наша. И здесь вот такие вот. Интересные. Так, здесь у нас тоже серебро. Ну, кролики вроде бы есть. Есть чем заниматься. Крольчихи все сукрольные. А, за исключением вот этой. Потому что только родила. И мы ее еще не случали. Ну такая не кошеленая. Ну, корм, слава богу, сейчас есть наличие, поэтому по молоку вроде бы проблем таких сильных нет. И еще, слава богу, что такие клетки, через такую ячейку крыса вроде бы не лазит. Потому что если бы лазила, то вот этих крольчат уже бы не было. Если крысе выбирать, что есть, крольчат или же комбикорм, она выберет комбикорм. Ой, крысу. Ой, фу, господи, все, заговорился. Крольчат. Это было неоднократно проверено у меня на улице, когда содержал кроликов на улице. Почему-то всегда выедали крольчат. Ну, слава богу. Травим, это раз, а второе вот еще серебро. А второе сетка. Как-то не было, но все-таки доступ. Хотя крыс. Так, идем дальше, друзья. Немножко порезали, нужно прибраться. Так, так, так, так, так, так, так. Ну зима, блин, мне не нравится зима, потому что это некрасиво. Так, практически купили баню, ну денежку уже отдали на то место. Фото постараюсь вставить, вклеить Там нету пола, потому что был бетонный, заливали Крышу шифер старый тоже нужно будет поменять Ну и может венцо какое, ну не венцо, а какое-нибудь одно бревно Тоже на замену Вот здесь она будет стоять Беседка, прибанник или промыльник А потом основная баня Будет вот так кирпичом Будем живы Все даже мы здесь э, уже заказали э, вот за местного забора кто к нам приезжал вы должны были видеть что забор у нас очень-очень страшный поэтому мы заказали и вива его э, канадскую э, на 15 метров забора. Ну посмотрим что получится как я буду его плести что за того и выйдет если будет лучше э, будем до заказывать но ну, а там бог батька так курки гуляют все спрятались туда потому что идет дождь стройка там как я и говорил продолжается там техники больше О, техники нагнали идем в сарай так у нас был мороз минус 12 градусов так вот что значит когда свинки сыты но ну, на килограмм 170 этот немножко больше ну чтобы имели представление что тут лежит дальше здесь у нас в чумаге мама осталась и остался один раз один кабанчик забрали у меня три девочки и мальчик осталось один мальчик ну он уже подготовлен для э, человека поэтому он приезжает и забирает дальше видите уже накопали синдусы и здесь вы меня вам привет тоже О, ну пока -то, там будет видно Ну вот так. так нужно уже будет белить убирать чистить нота ну, юлька уже приедет с мылё будем заниматься. Так, как только у нас забирают э, того кабанчика, проходит 3-5 дней, э, мы его перегоняем, точнее, ее перегоняем сюда, кабану, а рыжую ставим на отдых сюда. Дай Бог, будет все хорошо. Ну, затягивать уже больше не будем. Так что, погодка у нас вот такая. замечательная. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, Мирное небо над головой. Запятая. И крепкого, крепкого всем здоровья. Всем пока, друзья. Заходите в гости. Ну, или будете рядом заезжать.